Здравствуйте! Меня зовут Евгений и сейчас в этом видео я хочу вам показать очередной подпроект проект OVIRT довольно таки интересный но не особо известный под названием OVIRT Node ISO То есть что это такое? В прошлых видео я показывал как настраивать гипервизоры данного OVIRT на базе CentOS то есть нужно получать репозиторию, устанавливать пакеты но в мире виртуализации лидером является VMware и их Лидирующий пакет. Это основан на продукте ESXi, который является малюсеньким образом, который устанавливается очень быстро, не требует никакой заботы и умеет только виртуализировать. И он не является просто какой-то Linux-системой, он просто является ядром, которое виртуализирует. Соответственно, таким путем пошел и Оверт. Ну, не только он, в принципе все. Даже у Microsoft есть Microsoft Hyper-V сервер. 2012, например, которые тоже являются просто гипервизором. И в коммерческом мире, так сказать, э, опять же, все идут за VMware в том, что эти решения всегда бесплатные. То есть, если за лицензию, допустим, на Windows сервер нужно платить, то на Windows Hyper-V сервер платить не нужно. Ну и, кстати, в коммерческом дистрибутиве Red Hat, то есть в Red Hat Enterprise Virtualization, точно так же. Не требуется отдельное лицензирование, отдельная лицензия RL не требуется на гипервизоре. Который называется Это называется RevH Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor Коммерческая версия вот, virt-node, которую я вам покажу Поэтому в Rev это очень широко используется И где же можно достать Такой отличный гипервизор Ну Он называется OvertNode Но я его обычно достаю вот откуда Мы ищем virt repo Да, наш любимый Ссылочка, где есть репозитории и идем по, по вот адресу, где валяется здесь от репозиторий. Overd slash Да, здесь мы спускаемся в stable. И здесь есть папка RPM, где находятся все rpm для самого overd. И есть ISO. И вот в этой директории ISO находятся вот они три источника разных overd на ISO. И у них есть вот этот build номер Это уже версионирование данных, данных, данных версий. То есть давайте сейчас я быстренько вам покажу, как это можно запустить, установить и так далее, в чем удобство. А также я запишу когда-нибудь отдельное видео по тому, как, потому, как собрать данный сошник, так как это очень тоже удобно, имеет свой собственный ISO. Я потом покажу э, почему. Ну давайте переключимся в вот другое. Вот он, наш гипервизор. И сейчас на его И вот такой загрузчик у, у Вертноуда. И как видите он называется 3.04, то есть 304 это версия самого интерфейса, который вы сейчас увидите. И нажимаем Install or Upgrade. То есть он Upgrade, это если он найдет уже установленный RFH, то есть OverWirtNode, то он ее предложит обновить. Видите, начинает грузиться как бы как Sentos, то есть он базируется на Sentos 6.5, но пишет другое, другое название релиза. Of WirtNode Hypervisor. И вот уже почти, почти Вот, и вот видите установщик Который предлагает установить конкретно эту версию Как видите, это не та анаконда Которая устанавливает сам CentOS Мы здесь нажимаем Enter, Enter, Enter Здесь небольшая непонятка Но я уже подал Бокзилу на эту тему Чтобы исправили здесь, сделали более Какое-то удобное Навигацию к этим пунктам установки и вот здесь тоже тап не туда передвигается, но это будет поправлено и Install То есть вот все, что нужно. То есть, при этом, как видите, он устанавливает. То есть, здесь он просто устанавливает squashfs систему, он распаковывает и делает образ. То есть это устанавливается практически ридом для системы и только отдельные конфигурационные файлы отдельно монтируются в Redrive все остальное только на чтение поэтому будет может быть очень быстро э, заменено или переустановлен то есть все, reboot вот, грубо говоря, у нас готов к установке гипервизор то есть он уже установлен так, здесь он, давайте, я просто не eject boot from local drive вот, видите, тоже поменял он boot prompt grab и начинает грузиться то есть здесь в этом дистрибутиве, по сути, отсутствует большинство как вы видели, его размер всего 200-30 мегабайт да, то есть у него отсутствует ям, очень много утилит отсутствует и практически это максимально урезанный дистрибутив CentOS который рассчитан только на виртуализацию то есть больше он ничего делать не может дополнительный софт в него поставить нельзя только при пересборке самого этого источника можно поставить дополнительный софт естественно и он практически stateless. То есть при перезагрузке все ваши изменения могут потеряться, остаться. Здесь произойдет назлогогиница. И под именем админ. Это важно. То есть рута здесь нету. И пароль, который мы задавали при установке. И вот сам Overt note. То есть, видите, здесь очень большие параллели можно провести с продуктом ESXi. То есть такая же ограниченная менюшка которые можно только какие-то пунктики сделать и ничего больше. Итак, первым делом нужно настроить сеть. Просто здесь сеть здесь не, подняла, не поднимается по умолчанию. То есть, ну, можно с как старт, это все заводить, тогда не нужно будет вообще ничего здесь настраивать. И можно будет за 5 минут хоть стойку поднять этих гипервизоров. Итак, мы настраиваем ith 1 ставим DHCP, отключаем IPv6, не ставим VLAN -а и сохраняем. И вот сейчас немножечко нам тут подумает, настроить получит айпишку у меня уже хостнейм прописан по, по MAC адресу на этом сам потом получит сразу хостнейм по DSCP. в противном случае можно будет по IP адресу его настроить и в принципе на этом то есть еще один шаг а нам осталось нужно поднять сеть и привязать его к оверт менеджеру да, сейчас я покажу вам как это делается то есть сейчас, если красным здесь написано, то это не работает, а синеньким это значит можно нажимать. И вот он получил статус. Получил ip и э, даже хостнейм получилось вот здесь. Теперь нужно подключить его к энджину. Это делается из вкладки Overt Engine здесь же прямо. Мы набираем нашего или IP-шку нашего Overt Engine. И у нас она является Overt en33.1. Ну, у меня уже там Overt3.4, но это в сути не имеет. Теперь нужно получить сертификат. И вот мы получили сертификат SSL от OvertEngine. Сохраняю его. И все. Save and register. То есть нам не нужно здесь пару лет вводить. Save and register. Теперь он включает сервисы и подключается к Engine. Ну, к Overt да, Engine. Все. На этом все, что нам нужно на гипервизоре все закончено давайте переключимся обратно в нашу поднимку и опа, у нас уже здесь появился третий гипервизор, как видите он здесь появился то есть вот то есть uh, registered но он painting approval, нужно его запровить, мы нажимаем approve здесь мы его IP-шник. так чуть меньше. ничего здесь менять не надо практически говорим окей. Okay. ну power management мне не надо пока настраивается и все. теперь он его просто, сертификат на него закидывает, сторожи подключают и ничего больше нам не нужно делать. То есть, э, как видите, здесь все очень довольно-таки удобно. То есть можно опять же кучу этих, как я уже сказал, установить нот, и они все появятся на, на менеджере, нужно будет их просто запровить и раскидать в правильные кластера. То есть и вот он у нас э, устанавливается. И вот он уже unassigned, и сейчас он пойдет вот все. Он пошел в uh, upstate. Теперь. В чем же еще одно удобство? То есть. Мы увидели, что он быстро устанавливается. И то, что он stateless, это тоже очень хорошо, что нам не нужно заботиться о том, что там все. Все на нем. Э, можешь какие-то файлы потеряться. Мы просто перезагружаем все файлы восстанавливаться в исходное состояние. То есть как вообще там файлы? Давайте я вам покажу, так же для интереса. Мы зайдем опять на нашу интерфейс, то есть здесь мы даже не можем ничего особо сделать, да? Но, чтобы зайти в root shell, нужно нажать клавишу F2. Нажимаем F2, он нам тут говорит, предлагает что-то. Вот мы зашли в root shell. Пишем, например. И мы можем посмотреть мауджем. Äh, вот, как видите, здесь есть отдельно. Мне, к сожалению, курсоры мыши здесь не видно. Но видно, что корень с редонли а есть отдельный конфиг, отдельная партиция, она сохраняется при переустановках, при подобных вещах, а все остальное стирается, поэтому здесь все довольно таки... довольно -таки. и допустим я хочу поменять что-нибудь, я хочу сказать v это c там sysconfig network и и что-то поменяю Соответственно, при перезагрузке ничего из этого сохраненого не будет на, данном, на, данном, на данной машине. Э, то есть это все потеряется и никаких, никаких проблем нам не доставит. Э, далее. Еще одна интересная функция, но это уже при пересборке самостоятельно. То есть мы смогли увидеть, где можно скачать. Ой, где можно скачать эти источники. Но если собирать самостоятельно то может также получить сгенерированный rpm файл по VirtNode ISO. Если мы его установим на менеджер, то у нас появится возможность прямо с менеджера переустанавливать гипервизоры. Сейчас я покажу это вот здесь. Сразу вот появилась здесь такая штука, New version is available. Потому что мой build новее, чем тот, что я установил сейчас, да, который я сам собрал. Мне написано New version is available. И он предлагает обновить хост самостоятельно автоматически. То есть не автоматически, а можно. Вот мы переводим его в maintenance. Как только он нашел на здесь появляется такая кнопочка. И можно выбрать версию, на которую нам нужно обновиться, например. Причем можно обновляться как вверх, так и вниз. То есть можно установить более старую версию. То есть это очень удобно, просто мы взяли, какие-то обновления поставили. Они работают они у нас или плохо работают. Мы здесь опять выбираем более старую версию, устанавливаем ее, и она переустанавливает нам гипервизор в старую версию. То есть это очень очень удобно в плане, в плане менеджмента, то есть можно легко делать легко делать даунгрейды, апгрейды и очень просто управлять всем этим хозяйством, и соответственно плюс она еще небольшая по размеру, так давайте мы его обратно активируем, и то есть примерно так выглядит данная, данная, данная функция я создам следующее видео в котором я покажу как ее собрать непосредственно эту височку из желаемого набора, набора пакетов то есть тоже довольно таки все просто но ну, просто там есть некоторые гравли некоторые баги я их вот поборю и, и запишу э, данное видео и покажу вам как как как это, как это можно собрать самому кому будет интересно ну вот чтобы знали что есть такая функция и на этом пожалуй все спасибо за внимание и до свидания